В современном мире услуги такси стали неотъемлемой частью городской жизни. Но иногда возникают ситуации, когда в самый неподходящий момент сложно найти машину по приемлемой стоимости поездки. А чтобы вовремя добраться в нужное место в час пик приходится размещать заказ сразу в нескольких приложениях и надеяться на удачу. Как избежать подобных ситуаций? «Альтакар» — сервис по поиску выгодного такси. Одно приложение, которое объединяет практически все агрегаторы такси России и в момент заказа автоматически подбирает самый выгодный вариант поездки среди всех агрегаторов. И при этом, без потери в качестве, не нужно переживать, что вы не сможете уехать в час пик. Просто нажмите «Вызвать авто» в приложении «Альтакар». И мы все сделаем за вас по самой выгодной цене. Сервис работает по всей России. «Альтакар». Выгодное такси найдется всегда. Скачай приложение в App Store или Google Play.